Добро пожаловать в это видео. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help, и сейчас мы с вами разберем такой популярный эффект, который я называю реверс, реверберация вокала. Вы его однозначно слышали, он используется почти во всех электронно-танцевальных треках, где есть вокал. И давайте сейчас прослушаем пример, как это звучит, и вы поймете, о чем речь. I've been это вот этот вот эффект, который идет у нас в самом начале. Давайте прослушаем его в соло. И теперь прослушаем еще раз вместе. А теперь давайте разберем, как его сделать. Давайте удалим и начнем все с нуля. У нас есть вокал, вот она акапелла. Мы делаем следующее. Во-первых, нам необходимо отрезать небольшой кусочек. Это не является обязательным условием, но так будет проще. Я отрежу буквально вот столько. Нам этого хватит. Здесь мы можем отодвинуть пока что. И вот этот вот небольшой кусочек я реверсирую. Чисто теоретически я мог бы реверсировать весь вокал, но он, видите, очень длинный, поэтому просто файл бы получился достаточно большой. Но это тоже можно сделать без проблем. Мы делаем реверс, у нас получается вот такая вот бильберда. Бильберда. Странновато звучит, но тем не менее. Дальше что мы делаем? Нам необходимо на вот это вот все повесить большое количество реверберации. У нас здесь уже есть реверб, который мы отправили через посыл. Если мы сейчас выключим этот бас, то мы слышим, что вокал сухой. Нам нужна реверберация, по-любому на вашем вокале тоже есть ревер. Если вы вдруг используете, например, uh, wet-версию акапеллы, есть такие акапеллы, которые уже сразу идут с реверберацией, то вам все равно потребуется какой-то ревер, который вы будете использовать. В данном случае я применил вот такой вот хромореверб. Uh, и здесь uh, что мне нужно сделать? Временно. Пока что временно. Дикей я увеличу с 1,7, ну давайте до хотя бы там 7 секунд. Uh, Какое количество здесь необходимо? Ну, как правило, от 5 до 10 секунд этого более чем достаточно. Можно больше, но, как правило, 5-10 хватает. Окей. Нам это нужно, чтобы был более длинный хвост. Дальше вот этот вот параметр я могу увеличить, он был где-то порядка минус 10, я могу сделать его больше, чтобы реверберации было, ну, так прям очень много и ощутимо. К примеру, вот так. Хотя можно сделать даже чуть меньше, мне кажется, это сильно громко, пускай минус 5. В общем, основная идея в том, чтобы реверберации было много, то есть было большое количество реверберации, плюс она была достаточно длинная. Затем мы делаем следующее. Мы берем и вот этот вот... Кусочек, нам не обязательно весь, напомню, да, его переводить в аудио. Мы, собственно, баунсим. Здесь у меня, поскольку уже есть мастеринг, я его выключу, чтобы у меня при экспорте, ну, собственно, не обрабатывался звук, потому что я потом обратно это все закину, и у меня тогда будет дважды происходить этот самый мастеринг. Я нажимаю, ну, знакомую комбинацию «command», команд b, b и перевожу это все дело в аудио Ну сохраняем пускай как обычно на рабочий стол и дальше мы берем этот файл который у нас есть вот он у нас и закидываем его обратно друзья возможно вы еще не слышали что у нас в logic pro help есть свой закрытый клуб с telegram чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слово закрытый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 Вот и все. Дальше мы возвращаем здесь все, как оно и было. То есть тут я ставлю минус 10, затем, вот здесь, вот в Chromo Reverb, я ставлю 1,7, как и было. Очень важный момент, кстати, сразу скажу, что мы используем ту же самую реверберацию, которая у нас в принципе используется на вокале. То есть, взять какой-то другой реверб с другим, вообще там, пресетом, с другими настройками, и попытаться сделать такой эффект через другой ревербератор я не рекомендую, потому что. Будет здесь одна реверберация, здесь другая. Это будет звучать совершенно неестественно. Поэтому здесь я так делать не рекомендую. Все, мы вернули все обратно. Здесь можно сделать склейку. Мы переходим на эту дорожку. Вот у нас то, что здесь было, перезаписалось. Давайте включим мастер. Затем мы опять делаем реверс. Да, мы опять делаем реверс. И затем, когда у нас вот этот вот эффект доходит до уже слов вот здесь, мы его обрезаем. Вот примерно таким образом. Все. Еще дополнительно мы могли бы сделать следующее. Мы могли бы взять и с помощью фейдов, здесь фейт Tool, мы могли бы сделать небольшой фейд, чтобы у нас в конце не щелкало. В данном случае я не слышу какого-то щелчка. Ну, а сейчас я еще и фейт сделал, поэтому его тем более не будет. В общем, чтобы перестраховаться, можно сделать легкий фейт для того, чтобы все это вот было очень плавно. А если вы вдруг не знаете, я нажимаю клавишу T английскую для того, чтобы выбрать вот это вот меню. Здесь уже фейт Tool у нас. Затем мы подставляем это все сюда. И вот если мы так послушаем... Но в данном случае я думаю, что можно чуть-чуть сделать так вот в нахлест. Опять же, в референсных треках, которые я анализировал много лет назад, да и сейчас, в общем-то, наблюдаю такую картину, что сейчас действительно ставят вот так вот, ну, прям вот заканчивается эффект, начинается вокал. Мне, честно говоря, не нравится. Я вообще сторонник всегда плавных переходов, это касается чего угодно, и поэтому мне нравится иногда чуть-чуть делать вот так вот в нахлест. Been... То есть слышите, да, как бы оно не так, что здесь закончилось и начался вокал, а оно более плавно идет Конечно, в миксе это все равно все сглаживается еще сильнее, потому что здесь, скорее всего, будет какой-то FX Тут еще другие звуки добавляется, но тем не менее looking... Ну и я бы сделал несколько тише, чтобы этот FX не был сильно громким been... Где-то минус 12-13, пожалуй, будет достаточно Been... Да, минус 12 оптимально. Все, вот так вот мы получили эффект, который используется очень часто. И при создании треков с вокалом я практически всегда этот прием, этот эффект применяю, потому что он используется очень и очень часто. Теперь вы тоже можете им пользоваться, так что жду вас в новых своих видеоуроках в курсах. Напомню, меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. До новых встреч!